Вот здесь до этого стояли две машины, две модели, вот как раз это вот, Альфард, новый, новая комплектация. Вот, кстати, вот машина, тоже неплохая, вот это как раз Альфард, но там другой стоял, это немного другая, более старая модель, то есть тут видно уже фары пожелтевшие такие, вы, выцвященные. То есть стоит он миллион триста сорок тысяч йен. Это ну на рубли пополам, грубо говоря, делите. Будет в рублях. В целом, аккуратно. Но вот это дерево, я не знаю, кому-то нравится, кому-то нет. На любителя, скажем так. Вот так оно выглядит. Жара тут духотище, конечно, жуть вообще. Под солнцем стоит. Вот, ключи все есть. Можно прям сразу садиться и ехать. Так, вот он, вот. ну и тут как, как бы тоже обычный диван сейчас в новых альфардах там идут прям такие кресла прям офигенные как в этом в бизнес-классе в самолете прям супер и прям в них садишься и кайфуешь здесь же ну, обычный диван на 3 человека и там еще там еще диван на 2 человека ну можно 3 при желании туда тоже впендюрить ну тогда будет совсем уж тесно ехать и не знает но сзади ничего тут не не улучшено как бы я не знаю даже сиденье пом родные наверное, даже стоят уже обычный велюр фуга вот стоит кстати интересно у него открывается багажник это автоматически не не открывается такая амортизаторы стоят и все. Тут даже блин, падает знак. Вот эти, кстати, фишки, может кто видел, нет? Там номер сам у него. Вот эти. Их э, ставят на ТО. Когда проходишь в ТО, вот тебе ставит такую вот заглушку на номер, чтобы ты номер не смог снять. То есть. И поменять там на другой то есть все это как бы делать если ты ее вс сковырнул или как-то вскрыл и, и после этого там номер поменял или еще что-то провернул там с номером ты ее обратно уже не поставишь и после когда будешь проходить тео тебе будет куча вопросов почему ты это сделал поэтому лучше их не это самое не не вскрывать так Что тут у нас? Фугу или как Фуга. Ну неплохо выглядит. Вот это вот, понимаем бизнес-класс. Все цивильненько, все так, часы такие аккуратненькие. Прям хороший автомобиль. Стоит миллион шестьсот тысяч. Сделан, кстати, он достаточно давно, семь лет назад. Но до сих пор выглядит прям в отличном состоянии. Прям супер. Пробег всего 50 тысяч почти там. Сколько? Угу. Так вот открывается. Стаканники здесь. Но. Классно сделано. Все аккуратненько. Ничего лишнего. Супер. Так выглядит. Фуга, а это вот Марк X. Ну, Марк X тоже хорошая, кстати, машина. Это тоже достаточно одна из новых. Хотя, ну это именно модель 7-летней давности, но сейчас вот новой который делают, они тоже выглядят очень классно. У меня, конечно, поскромнее, чем фуга. Выглядит вот так примерно одеколоном каким-то пахнет салон такой светлый сиденья низкие достаточно ну, под японцев сделан под низкоросло здесь вот расстояние прям вообще ну практически нету то есть я не знаю тут как бы удобно кому будет сидеть нет конечно возможно сиденье поднимается опускается здесь вот, да от регулировки есть но да вот, вот можно чуть-чуть опустить вот так вот, в принципе, еще более-менее. Но если человек достаточно большой такой комплекции, там, вот русский какой-нибудь там, да, сядет такой, ну, то очень сложно будет ему здесь вытаскивать свою задницу из этого автомобиля. Хотя не знаю, кому как. В целом вот так. Что тут еще есть? Ну, там разные вот SUV, SUV. Харьер там И тому подобное Какие-то уже проданы Вот, например, вот этот Харьер уже проданный Там уже висит этот самый Типа знак, что все, как бы Продали Вот так выглядит А вот этот Субарик Ну, Субарик вообще, наверное, вот Не продали, хотя ничего не висит Может, тоже продали Вот этот сколько он, кстати, стоил? Миллион 2 миллиона 690 тысяч он стоил. Он так выглядит. Внутри немного, конечно, сыростью воняет. Или прокуренная, не знаю, что-то такое. В общем, зато панорамный люк большой. Все так цивильно тоже выглядит. Очень даже неплохо. Да, походу, то ли курили, то ли что, то есть какой-то прям затклый запах такой. Я не знаю, что там делать. Вот субарик Forester. Миллион восемьсот тысяч стоит. Тоже вот там Lexus там, за два миллиона двести. То есть тоже вот неплохо так выглядят. Сиденья. Не знаю, стандартный, скорее всего, это обычное сиденье. КПП, СТА туда воткнули от Субару. Ну, в общем, вот так выглядит все. В целом неплохо. Так, в принципе, можно здесь подобрать автомобиль. Ну, я не знаю, если вы приехали издалека, возможно, вам будет как бы не очень... Удобно до сюда ехать, проще где-нибудь на аукционе купить. то что данный магазин, ну такие салоны находятся за пределами Токио. Вот в конкретном случае это Тама, Тама-центр станция, недалеко от, оттуда. То есть, например, Lexus. В принципе, нормальный Lexus. Вот, вот даже такой вот пластик даже получше будет, чем под деревом, мне кажется. Очень даже удобно здесь сидеть, просторно. Сразу видно, что место тут побольше будет, чем вот в Mark X было. Тут вот под вот, э, стаканники всякие. Мини-диск даже плеер. Кстати, это все родное. Тут дисковые проигрыватели DVD, мини-диск-плеер. Автоматическая коробка передач. Даже есть вот для, для кабелей специальные эти места куда можно складывать или вывод делать так ну, удобно в принципе салон тоже просторный достаточно вот кстати мне вот нравятся такие вот модели лексусов очень компактно небольшой да и выглядит презентабельно пусть он и модель не такая новая это rx 270 здесь достаточно то есть уже сколько ему лет сейчас посмотрим кстати ну уже шесть лет да. то есть шесть лет нему не 52 тысячи пробег но он до сих пор продается он за 2 миллиона 200 то есть это где-то миллион рублей примерно ну, что-то только около этого ну, в принципе вот ты все на ну, этом думаю, то вот есть еще вот honda Ох, ну, он тоже выглядит, достаточно классно, неплохо внутри оформлено. Так вот это вот дерево, конечно, не знаю, выделяется оно из общей из общего дизайна. Ну это мое личное мнение. Может кому-то нравится, не знаю. Но зато вот внизу под ногами в свободном месте полно, не как в Лексусе, то есть их консоль ну, это самое не идет полностью э, посередине, а есть расстояние, можно с водителем меняться спокойно не выходя из машины так. в целом вот такой вот магазин небольшой то есть я немного показал какие есть здесь автомобили что здесь продают примерные цены поэтому если ну вот если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки если остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях ну вот, а с вами был Дэн до скорых встреч!